Шалом, дорогие друзья, я хочу прежде всего воспользовавшись данными датами Муадим лисимха, датами к радости, хочу поздравить всех с уже идущим праздником э, сукот кущей, когда чтущие Господа Бога живут в суке, или кушают, по крайней мере, в суке, или, по крайней мере, заходят в суку в шалаш. Идея здесь не столько там внутри остаться, сколько почувствовать, что наша жизнь перед Богом – это нечто напоминающее слабый шалаш, который не гордится своими сильными, мощными стенами и основанием, как некоторые полагают. Помните, наверное, царя Новохудоносора или царя Тирского, о которых Писание говорит, что «возгордились». И пали оба, и тот, и другой, про Новоходоносора написано в Исаи, про Тирского царя написано в Иезекииле, там, где они упали, потому что возгордились перед Господом Богом и стали как никто. Мы сука или шалаш, которые совершенно не сильны, и наше упование на Господа Бога, это должно быть на самом деле символом нашей жизни или каким-то слоганом нашей жизни, Мудрый Соломон говорит, что страх Господень или переживание, что мы просто шалаш, зависимый от него, это является началом мудрости и успеха любого человека. Желаю вам чувствовать себя именно в таком плане, не поднимая нос, потому что Писание многократно говорит, что тот, кто высоко поднимается, может сильно падать. И я сейчас хочу немножко прокомментировать несколько стихов, которые говорят про... Суккот, и точнее даже говорят про выход из Суккота или следующий день, восьмой день, и я специально держу текст на иврите, чтобы им продублировать текст на русском языке, который записан в 23 главе книги «Левит» или «Во экрана иврите» с 33 стиха, потому что в русском языке там оно чуть-чуть не до конца корректно переведено, поэтому хочу просто прочитать, чтобы э, было понятно вам. «И сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам Израиля, с 15 дня того же седьмого месяца праздник сукот или кущей, семь дней Господу. То есть в тот же самый день, когда делается ⁇ Емкий пур ⁇ день, когда человек прекращает кушать или смиряет душу свою перед Господом Богом, чтобы прочувствовать милосердие и свою зависимость от Небесного Отца, потом нужно построить сукот или кущу и жить там семь дней. В первый день священное собрание никакой работы не делайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. То есть семь дней... Израиль должен жить в этой суке, чувствуя себя, вспоминая историю, как жили наши праотцы в сукотах, в шалашах. Или, по сути, каждый должен пережить вот то, о чем я сказал уже, что мы всего лишь слабые люди перед всемогущим Творцом. И те, кто себя чувствуют сильными, подобно, повторяюсь, Навуходоносору, лицарютирскому, могут упасть в любой момент. И важно вот это вот как бы закрепить на личном уровне. Не то, что кто-то там-то где-то, а ты сам. Подобно как про праздник Песа говорят, что исход из Египта — это не только переживание всего израильского народа, это также переживание тебя, личности, тебя, меня, каждого из нас. Также и праздник Суккот. И вот в, 30, э, и вот в 36 стихе, Сказано, в течение семи дней приносите жертву Господу, а в восьмой день священное собрание. И на иврите написано, шивая мим, то есть семь дней приносите жертву Леадонай. В восьмой день, в восьмой день, микре кодеш, господу, Вейкрафтем и продолжайте жертв, э, приносить жертвоприношение. И написано лядунай Ацерет Ху». И на иврите сказано э, «Остановитесь». Или «Ацерет», или «Шмини Ацерет», как переводится э, этот день. Это как бы «Вы остановитесь все равно». В стандартном толковании, в стандартном, то, что мы можем прочитать в Хазале или в, у мудрецов Израиля – прекрасное толкование, оно говорит, что когда ты приходишь к кому-то родному, и пропраздновал, и пробыл у него несколько дней, то потом они тебя не хотят отпускать, и ты уже как бы прилепился к ним, и хочешь найти любой момент, чтобы задержаться еще, момент, и ты начинаешь уговаривать, ну побудьте еще денек, Ацор, отсор, будь еще денек с нами, это та же самая идея, здесь как бы творец говорит, семь дней, вы провели в кущах, почувствовав себя действительно в близости со мной, в своей зависимости от меня, восстановив свое состояние, и сделайте еще одно усилие. И вот Тура говорит, в этот день, в восьмой день, остановитесь, тацру, и сделайте... Передо мной еще раз священное собрание, насладитесь моим великолепием. На самом деле, там внутри есть такой как бы сакральный немножко смысл. Потому что все мы знаем, как пишется восьмерка, и в разных, даже немножко мистических учениях, восьмерка — это как знак бесконечности, как бы одно перетекает в другое и бесконечно двигается. И вот семь дней куча когда ты приходишь к Господу Богу, но если остаешься с Ним еще на один день, ты как бы прикасаешься к вечности. Очень интересная идея. Вы знаете, согласно Намеком точно, нигде ничего такого не сказано, но согласно множеству намеков, особенно если использовать толкование пророчеств в Новом Завете, мы видим, что Иешуа родился, по всей видимости, на ушана раба то есть седьмой день праздника сукот То есть, э, по всей видимости, э, Мирьям, его мама, и Иосиф они вместе пришли в Бейтлехем, их приняли какие-то родственники и по всей видимости поместили в первой части или там своего дома, или это была пристройка, где обычно э, держали э, животных зимою. Во времена сукота, это еще не так холодно, поэтому еще не зима, и большинство э, стад, они там где-то на поле вместе с пастухами, и там внутри все чисто, и семья также пользует это место, чтобы не строить какую-то дополнительную суку, по всей видимости, могли сделать там пристройку, и поскольку это было стыдно... Стыдно, чтобы родственник пришел, и негде его было приютить. А в данном случае было скопление, огромное скопление народа. Возможно, не было в верхней части дома места для Йосефа и его жены. И их разместили как пару, женатую пару, к тому же, к пару, которая должна родить, вот как бы в такой пристроечке, которая могла быть виртуально, как сукот, как шалаш, как пристройка к дому. И там родился Спаситель. И он родился в последний день Суккота, Гошана-раба. Гошана — это великое спасение. Гошана-раба, великое спасение, так переводится этот э, день с иврита. И когда он родился, то реально Гошана-раба, великое спасение, оно как бы вошло в мир. Оно стало из обетов, из пророчеств реальной плотью. И на следующий день, Шминьяцерет, на восьмой день, то есть на следующий день, когда ребенок уже открывает глаза, начинает интересоваться миром, это образно, как будто «Олама грядущий мир, вошел в нашу жизнь посредством нашего Машиеха, посредством Иешуа. И вот здесь я хочу сказать, что в еврейской среде празднуется этот праздник, и это большой праздник. Он вместе сопоставляется с праздником Симхат Тора, когда это более, Симхат Тора – это более поздняя вещь, которая наложилась на Шмине Ацерет. И мы знаем то, что происхождение чтения Торы, священных писаний – по еврейскому календарю, когда есть э, недельные главы, и когда раз за разом ты год за годом читаешь по новому циклу Священное Писание, очень здоровая система, кстати, то эта система сложилась во времена Эзры, когда из, Еги, из Вавилона пришли 40-42 тысячи олим-хадашим, Э, репатриирующихся в Израиль, которые были во многих во случае людьми образованными и грамотными. Пришли сюда. И там мы знаем, кто пришел. Зарувавель был, там был Ягошуа, священник был, там был э, Немия Эзра, как я уже сказал. И они пришли, они обнаружили, что масса людей в Эрец Израиль, которых оставил здесь вавилонский царь жить, чтобы земля не заполонилась дикими зверями, это люди очень простые, которые читать толком не умели, что они забыли даже, как читать Священное Писание. Эзра разработал эту схему, как читать Священное Писание циклично – Тогда читали раз в три года, потом эта схема изменилась. Вот даже мы читаем в э, Луке, в 4 главе, когда по обыкновению Иешуа приходит в нацерет, в синагогу, по обыкновению, в шаббат. Ему подают читать из авторы, то есть Тору читали те местные, которые жили там, а он, как пришедший, как гость, ему дают какую-то автору читать. И он начинает читать: что Рухадунай Божий Дух на мне, ибо Господь. То есть оно все складывается в один момент. Короче говоря, цикл Торы, симхат Тора, накладывается наш мини Это тоже очень образно, что мы вечности. Прикоснуться можем только посредством вот этого слова. Понятно, в мире есть и пророчества, и какие-то знамения есть, но основным для нас сегодня основным источником прикоснуться к миру грядущему, самым главным источником является Слово Творца, которое записано в Священном Писании. И вот Израиль и те, кто посредством еще Амашеха прилепился к Израилю, еще один день остаются перед лицом Господа, и перематывают свитки Торы, и провозглашают дарование этой же Торы, это особое благословение, что вот мы можем прикасаться, изучать это слово. И в тот же самый момент мы чувствуем, что вечность здесь вплетена, и мы знаем, что этот день, когда Иешуа из обетование и слово становится плотью, реальность божественности входит в нашу жизнь. Это дает нам особое переживание и тракшут. Я желаю всем вам этого и тракшута, этого переживания. Желаю, чтобы надежда пришла к вам, просто надежда с небес пришла к вам, когда вы просто думаете об этих словах, чтобы вера ваша окрепла, чтобы возрадовались в присутствии Господа Бога, искали возможности вот, сделать этот Ацерет, эту еще одну остановку, чтобы почувствовать его, и чтобы его присутствие или голод по нему пребывал в вашей жизни. Это основное назначение этого праздника. И Тора говорит, постановление вечное в роды ваши, то есть постоянно делайте это, чтобы... Полнота Божья наполняла вас. Желаю вам благословения и сукотнее и шмине, церета, вот этого избытка дополнения. Подобно как царь Давид поднимает чашу и говорит, я беру ту чашу, которую ты поставил в виду Гов моих, смотрю, а она преисполнена. Так милость и благословение Господа допол дополняют наши жизни особенным образом во все дни наши. Будьте благословенны. Шалом вам из Израиля, Хайфа, мессианская община Шавецион.